В Москве каждый год открывают новые станции метро, крутые парки и общественные пространства в центре города. А в Петербурге временный губернатор торжественно открывает светофор. <музыка> Почему наш город, один из главных туристических центров Европы, в последние годы не развивается и постепенно беднеет? Все просто. Большая часть, 58% наших налогов, которые мы платим, не попадает в городской бюджет, а перечисляется в федеральный. После повышения НДС начала этого года, из города будет уходить еще большая доля этих денег. В Москве все по-другому. Только 42% московских налогов идет в федеральный бюджет, а все остальное остается в столице. В том числе из-за этого получается, что в Москве расходы бюджета на одного жителя в полтора раза больше, чем в Петербурге. В итоге в Москве в пересчете на жителя тратится в три раза больше денег на жилищно-коммунальное хозяйство. В два раза больше на социальную политику. В два раза больше на культуру. В два раза больше на физкультуру и спорт. И в два раза больше на охрану окружающей среды. Но мало того, что в Петербурге тратится меньше денег в пересчете на одного человека, они еще и тратятся зачастую на всякую ерунду. Так, например, доля расходов на ЖКХ у нас в городе в два раза меньше, чем в Москве. Поэтому наши коммунальные службы не справляются даже с обычным снегопадом. Что уж говорить о метелях, после которых весь город встает намертво. Зато доля расходов на общегосударственные вопросы, то есть на содержание органов власти, в Петербурге выше. А еще можно проследить, как меняются приоритеты городских властей. Бюджет на 2019 год принимался уже с подачи временного губернатора Беглова. В нем, в сравнении с бюджетом 2017 года, по нему уже есть закон об исполнении, серьезно сократилась доля расходов на здравоохранение. Зато сильно выросли траты на то, что никак не помогает развитию города и его жителям. Например, в два раза выросли расходы на СМИ, то есть на пропаганду. В 14 раз на обслуживание долга. И мы действительно видим, что за то время, пока Беглов управляет Петербургом, он занимается самопиаром, а не благополучием горожан. Санкт-Петербург лучше Москвы. Да! Регистрируйтесь избирателем на сайте. Если каждый из вас позовет одного друга, мы обязательно сделаем наш город лучше. Подписывайтесь на наш канал. Вместе мы победим!